Всем привет, ребята, с вами Суперсоник, и мы продолжаем играть в игру Медрой Сход. Я отдал гитару Степану и привел вагон. Также я отдал а, Мишку Насте. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Кажется, это место забросили. Такс! Кстати, ребят, кто не смотрел предыдущий ролик, переходите на мой YouTube-канал и смотрите. И обязательно поставьте лайк, подпишитесь, ведь кто подписывается на меня, на того я и подписываюсь. И если вы отпишетесь то я все таки отпишусь. Ну и где этот кдольчмилк? Где этот кдольчмилк? Так, стоп, тихо! Тихо, тихо! Все! <соценно> <соценно> Артем, вижу тебя! Поднимайся ко мне на кран! Да сейчас поднимемся! получила тихо. Постарайся, чтобы и здесь произошло также. Да чего возиться, Уложите их все. Мы дело в себе. Прекратить бастить базар. Артём командир, ему решать. Эти люди нам донут... Артем... сделали. Да блин, зачем я уже второй раз наделала? Будет проще пройти. Книга... Кстати, ребят, помните, хотели создать это: ну, а, так так кино, про эту, а. эту книгу, игру. Короче, это. Они отменили, отменили делать кино и, к сожалению, не стали делать это. Блин! Догонь, его заметили, огонь. Да какой, какой Все, окей, все Ч ⁇ рт. Вот тебе. блин а, есть и ранен Отлушаю. Я могу заплатить, или товар Товар, товар возьмите Спокойно, свои Отлично <связывая> заработал <связывая> наши все в порядке Ты молотина. Да уж <связывая> Ну Готовимся к лучше! Если кто что забыл, то уж забыл! Времени не терять нельзя! Да уж! Ребята, удачи! смотри там! Да, значит, нам пригодится! Ну, как говорится, семь футов подкили. Ура! По местам стоять! С сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем и часов до четырёх камыша камышах покимарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Тумань гуще всего. Да и они все после заутренней сонной будут. И... Mm. Вверху, того и тапки. Удачи! Угу. Давай, пацажу. так нельзя шуметь иначе все будет плохо лучше действовать по тихому тогда все будет окей так тихо はい <laughs> Блин, меня чуть не заметили. Да, блин. Так и есть. Артём, я почти на месте. Где ты там потерялся? Я не сиялся вообще-то, алло, нянься. И повезли пристрол царствова, имеет желание, берег ему, порыву спать, масса, позаверность не Да блин! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Ладно, ребят, попробуем еще раз. Если там в следующий раз получится по громкому, то попробуем в следующий раз уже по-тихому. И ты, истинный Господь, и пробежи их из права царского, и ведь Берег Ему, мои поры будут с вами и будут ведь вас. Пока верность мне храните, пока где в руку песок сюда, и набрайте описать, что Стариков и детей тоже убивать будете Или уже в тополь крови напились Уезжайте с глаз долой Пусть Бог вас за грехи карает А мне надлежит вас в мою беречь О, Братья, внимание yes. Слышите? За стрельбу прокляну все что мог, вы главное не стреляйте А Машинисту скажите, чтобы не дна, а мозг еле дышит И останавливаться нельзя, мозг рук нет Вам придется прогать, а давайте, давайте рубим Говорились с местными, нас пропустят, если ее Приняйте пойдем малым городом И останавливаться Что ж, через мост выпил волиськ, о вписано. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент. Давайте. Волк, там ну, Что? Просыпайся. Тебя полковник в руку зовет. А я побежал. Вставай. Пора. Так. Верстай, какой шикарный, а? а? Все под рукой, и места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал, на оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго, а патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай, собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа, непочатый край. Вот еще не решил ты костюмами заниматься, а Артем, тебя полковник А ты как вон. думал! А с броником-то что? ТТ-шник у выходи да? да. иди сюда. Иду. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТ-шник, даже вратом подключил. Ковчег. Спасибо за просмотр. Э, э, э, на следующем видео я буду отправляться в Ковчег. Э,